Друзья, приветствую вас! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в крипто теме Немножечко сменил локацию, видите, у меня здесь даже шарики уже новогодние горят. Все для праздничного настроения, да, и, между прочим, узнал недавно о том, что наряженная елка, да, новогодняя, она на 70% поднимает настроение. Вчера эту гипотезу мы проверили, и таки действительно поднимает. Пускай не на все 70%, примерно процентов на... 56, но все-таки эффект от нее есть. Так что если вы еще не поставили у себя дома елочку, поспешите это сделать, потому что действительно не обманывают. Прежде чем я начну сегодняшнюю презентацию, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько вещей. Первое, друзья, это то, что в среду, то есть завтра, 19 декабря, в 20.30 будет проходить мой стрим совместно с приглашенным трейдером, биржевым аналитиком Евгением Хлепой. Мой хороший друг, товарищ и великолепный аналитик Разговаривать будем о финансовом кризисе 2019 да, Вы наверное уже слышали не раз о том, что все очень плохо и надвигается очень большая буря И как раз завтра в преддверии заседания ФРС Мы начнем за полчаса до него Поговорим на эту тематику Что нам следует ожидать в дальнейшем от финансовых рынков Чем это нам грозит, как обычным да, людям, обычным инвесторам обычным спекулянтом, да, кто кем является. Ну и вообще по пообщаемся в прямом эфире, потому что давно у нас не было уже живого общения. Вы позадаете вопросы, мы на них ответим. С радостью проведем с вами время. Поэтому, если не хотите пропустить это событие, то обязательно нажмите «Напомнить» на колокольчике. Ссылка на него будет под этим видео или же у меня на канале на основной странице. Просто перейдите туда, посмотрите. Это первое, о чем хотел бы сказать. Второе – это... Конечно же, хочу вас пригласить в наш канал Telegram, где мы даем оперативную свежую информацию по состоянию рынка, по движению цены биткоина, по валютному рынку, потому что мы на нем сейчас торгуем очень плотно. И я думаю, что она для вас будет не лишней, как минимум не лишней и как максимум полезная. Ссылочка тоже будет в описании и сейчас я покажу, где именно это находится. Вообще под каждым видео достаточно много полезной информации, вы можете Сами посмотреть, то есть здесь и ссылка на наш вебинар двухчасовой. И, оплат... и если вы хотите научиться прибыльно торговать, здесь ссылка на, наш... на нашу презентацию нашего курса. Можете перейти и ознакомиться. Я также хотел бы обратить ваше внимание на номер три, То, о чем бы хотел я сказать вам сегодня. Это то, что мы сделали нашу статистику по торгам абсолютно открытой. если вы перейдете вот по этой ссылочке здесь... Вы попадете на ресурс MyFXBook, где вы можете ознакомиться с нашей открытой статистикой по торгам. Здесь открыто два счета, консервативный и агрессивный. Статистика достаточно полна и вы можете ознакомиться полностью со всей торговлей на всем протяжении времени. Здесь очень много значений, там профит-фактор и коэффициент шарпа, и рентабельность нашей торговли, и... Какие сейчас сделки открыты, какой процент просадки, какой процент прибыли ежемесячно мы даем. Вот эта вот вся информация здесь есть. Поэтому, пожалуйста, если кому интересно, хотите ознакомиться с нашей статистикой торговли, как мы торгуем. Потому что, я думаю, это достаточно важный элемент, так как мы обучаем, как торговать на финансовых рынках. И это подтверждает нашу экспертность в данном вопросе теперь давайте же вернемся к презентации и я начну пожалуй с того что наверное вы знаете что мое настроение относительно движения цены биткоина относительно падения всего крипторынка, рынка является таким что я не оправдываю это падение да и я настроен побычи максимально я такой же инвестор в биткоин, как и вы я также точно сижу в крипте да то есть я ее не продавал не сливал абсолютно я понимаю прекрасно что это инвестиция на долгосрочный период и те манипуляции которые совершаются сейчас на рынке криптовалют они направлены как раз на то чтобы люди больше больше сливали свои деньги сливали свои активы и в конце концов они остались ни с чем и кто же собственно сливает биткоин? есть немножечко статистики немножечко данных которых бы я хотел вам напомнить они достаточно интересны я думаю вам будет интересно послушать о том как влияет мнение ведущих аналитиков, каких-то топов, менеджеров, банков, фондов, управленцев и так далее на движение цены активов. Давайте посмотрим. Итак, 12 сентября 2017 года небезызвестный Джеймс Даймон, директор JPMorgan, да, вы, наверное, знаете, это такой банк, один из крупных банков на Wall стрит говорит о том, что биткоин это мошенничество. Что же происходит в результате? В результате мы видим то, что на графике произошел коррекция данного инструмента. На тот момент это было восходящее движение, но тем не менее данное падение оно было достаточно существенным, на целых 24 процента. Вы видите, стрелочка отмечена на тот момент, когда именно даймон произнес свою речь, и как именно отреагировал рынок на, на его речь. Вот, собственно, цена упала на 24% и. По итогу да, того, что же произошло после этой падения, самый большой закуп биткоина происходит в это время на стороне Morgan Stanley и GP Morgan. Вы можете наверное видеть то, что после этого падения сразу идет огромный объем выкупа актива, и, собственно, происходит дальнейшее движение вверх. Это один случай, небезызвестный Джордж. Сорос 24 января уже 2018 года говорит о том, что биткоин это пузырь и это худшая инвестиция. Мы с вами сразу же получаем то, что рынок отыгрывает полностью эту информацию, отыгрывает это новость, это вливание информационное и получаем минус 44% на актив. В итоге Джордж Сорос 26 миллионов доходов с криптовалют, а в апреле он во всю глотку кричит покупай Bitcoin. Ну, собственно, для того, чтобы заработал на падении, еще теперь он хочет заработать на росте. Goldman Sachs, один из крупнейших банков Wall стрит говорит о том, что большинство криптовалют обрушится к нулю уже 7 февраля 2018 года. Это было произнесена данная речь. Что мы видим на графике? На графике отрабатывается цена в минус 27%. процентов. Да, небольшое было падение, но после него мы видим, что оно стало достаточно затяжным и, собственно, продолжается. Это, конечно, тоже подлило масло в огонь, я считаю, потому что это одни из топов управленцев, да, которые управляют огромным капиталом и которые практически не показывают убыточных месяцев или убыточных кварталов. Естественно, люди верят той информации, которую они дают, потому что их аналитики, они достаточно признаны во всем мире. В итоге, что происходит после данной речи? В мае 2018 года... Тот же Goldman Sachs заявляет о новой платформе для торговли криптовалютами, в которую инвестировали внимание 400 миллионов долларов. То есть, поймите, да, 7 февраля эти люди заявляют о том, что, друзья, все упадет к нулю, да, все ничего не будет там практически. То есть, из этих, эти, это выражение можно по-разному воспринимать. Большинство криптовалют обрушится к нулю, да, то есть. О чем это говорит? О том, что весь рынок обрушится к нулю или насколько большинство обрушится к нулю. Вы понимаете, то есть обращение достаточно было такое очень эм, обширное и каждый человек его мог воспринять по-разному. Собственно, сообщество восприняло именно так, что это максимально негативная новость. И естественно, она отыгралась на цене актива основного. Да, я сейчас говорю о биткоине, естественно. Но в то же время они в какой-то степени могут оказаться правы, потому что мы понимаем прекрасно то, что огромное количество щиткоина да, на рынке, то есть просто, просто нереальное количество и возможно уже на данный момент, да, сегодня у нас 18 декабря 2018 года и возможно на данный момент, те монеты, которых мы даже не слышали, да, то есть у нас на слуху в основном там первая десятка-двадцатка, ну и те, которые выстреливают там по 200% в день, такие тоже сейчас еще есть, но их уже, конечно, достаточно мало. Так вот, есть монеты, которые, я уверен, что прекратили уже свое существование, но мы просто о них не слышали и не знаем. Поэтому часть все-таки, правда, вот в этом изречении, я считаю что есть. И э, что я хотел сказать о том, что не нужно слушать э, вот настолько, что говорят эксперты, а следить за тем, что они делают. Потому что, как мы можем видеть, то, что Goldman Sachs якобы можно было понять данное изречение тем, что они против рынка криптовалют, да, возможно, каким-то образом. То есть они не рассматривают его как перспективный рынок, но в то же время, по истечении нескольких месяцев, они делают заявление о и вкладывают, собственно, огромный капитал в развитие торговой платформы на рынке криптовалют. Да, немножечко получается несостыковка. То есть, либо нужно было четко как-то определить свое выражение, то, чтобы ты хотел сказать, да, донести общественности то ли же просто-напросто это не говорить но вот такие вот вещи знаете как бы около тематические вроде бы когда вроде бы я затронул эту тему но и как бы и не затронула я же хотел сказать совсем не то да вы меня неправильно поняли они в конечном счете оказывают значительное давление на сами цены актива на движение цены актива и кто же покупает биткоин на данный момент из крупных крупных компаний миллиардера давайте посмотрим первый стивен Coin миллиардер Назван самым умным и успешным управляющим хедж-фондом последнее столетие. Очень крутой трейдер, там ему пророщут очень много а, славы и естественно в миллиардные капиталы управления у данного хедж-менеджера. Марк Ласри миллиардер, основатель Avenue Capital Group, капитал 1,7 миллиарда долларов, 1% инвестирует в биткоин. Что тоже не может говорить о том, что этот рынок уже пропал или его не будет или как говорят там биткоин смертельной спирали к чему она придет непонятно да неважно ребят я вот как бы на, на сегодняшний день я говорю о том и придерживаясь мнения того что цена три с половиной да это хорошая цена или плохая М -м -м, ну давайте подумаем давайте посмотрим на максимум который был а он был 20 тысяч, да, и поймем, хорошая это цена для актива или нехорошая. Если рынок в будущем все равно будет развиваться, это хорошая цена для покупки актива или нехорошая? Ну, естественно, хорошая. Друзья, да и 5 и 10 тысяч была хорошая цена актива на самом-то деле для его покупки, для входа в рынок в этот. Просто инвестировать нужно понимать, что это не быстрые деньги, это не инвестиция на один день, это инвестиция на долгосрочный период. И вы можете посмотреть, на недельный график биткоина или даже на месячный вы увидите, что он глобально находится в восходящем рынке То есть нет огромного падения, то падение, которое происходит сейчас да, на 80 там с лишним процентов или уже даже больше, наверное Оно все равно является терпимым для этого актива Мы уже видели не раз такие падения и собственно я уже приводил пример мое прошлое видео относительно того, до куда может упасть биткоин и почему именно такая цена будет. Я говорил до 1200. Почему именно это может случиться? Можете посмотреть. Кстати, ссылочки будет в описании. Я Не в описании, а у вас в правом верхнем углу. Можете посмотреть, ознакомиться. Далее. Андресон Хоровиц, ранний инвестор в Airbnb, Skype, Facebook, Coinbase, инвестирует 300 миллионов в криптофонд. То есть вы понимаете, да? Инвестор в такие крупнейшие, стартапы, которые, собственно, сейчас на, на слуху у каждого, да, которые, в принципе, управляют этим миром, да, можно сказать, там, работают с огромными оборотами, огромное количество клиентов, огромная база их. Этот человек, он инвестирует 300 миллионов в криптофонд. Да? То есть тоже говорит о том, что все-таки, наверное, не все так плохо и ужасно, как об этом говорят нам СМИ. Дэвид Саломан, SEO Goldman Sachs, самый главный приверженец криптовалют на уолл-стрит он тоже собственно инвестирует в биткоин ну и здесь я еще не затронул blackrock тот же огромный фонд да, по управлению капиталом который точно также работает с криптовалютами и давайте теперь посмотрим на ситуацию которая складывается у нас сегодня на крипто рынке и непосредственно на биткоине да что мы можем видеть? Вчера мы получили движение. Это здесь появился покупатель. Начал он перехватывать инициативу. Я, кстати, об этом тоже говорил вчера в Телеграме. На то, что мы даем оперативную информацию по движению цены. Вы можете это видеть. И а, здесь я для себя отметил еще первый уровень сопротивления, который я считаю более значимым. То есть, который может привести к каким-то затруднительным движениям в дальнейшем основного актива. И вот, собственно, этот уровень пока что уперся. Цена уперлась в этот уровень, это уровень 3 700-3 3800 как раз диапазон. Сейчас цена корректируется. Докуда куда она будет корректироваться, я не знаю. Возможно, это предел коррекции и дальше мы сможем увидеть движение. Или же это наоборот небольшой отыгрыш покупателя. И после чего будем видеть дальнейшее нисходящее движение. Будем наблюдать. Опять-таки, невозможно спрогнозировать на длительный срок. Я говорю только в моменте то, что я вижу по формации цены, по формации цены, и эту информацию даю вам. Но прошу вас, пожалуйста, не воспринимайте ее как инвестиционный совет, воспринимать ее лишь как информацию, которую нужно отфильтровать и понять для себя, является ли она. Цена является ли она правильной и можете ли вы ее использовать для себя с выгодой. Еще раз хочу напомнить, друзья, 21 числа стартует новая группа нашего, нашей трехмесячной академии по трейдингу. Называется тотальный трейдинг. И также хочу обратить внимание на то, что в данной программе трехмесячной мы не обучаем торговле, практически не обучаем на торговле на крипторынке, а основной упор дается на Торговлю на валютном рынке, на рынке Форекса. Кто знает, что это такое? Потому что мы зарабатываем уже более, точнее я более полгода перевел свои основные активы на этот рынок. И зарабатываю на нем, так как рынок криптовалют он стал достаточно сложен для понимания. И торговать на нем стало намного сложнее. Поэтому данный курс он сконцентрирован и он рассчитан непосредственно на торговлю на рынке Форекса, То есть мы торгуем доллар, мы инвестируем доллар и забираем с рынка тоже доллар. Этот курс я веду совместно с Максимом Лихацким, это разработчик стратегии «Рыночный дисбаланс». Мой учитель, мой хороший друг, товарищ, очень ему благодарен за те знания, которые я от него получил. Человек с огромным опытом, с большим капиталом в управлении, у которого есть знания и опыт, которые он может вам передать. И еще основной момент, на котором мы делаем акцент, это то, что мы не учим вас просто торговать, мы учим вас зарабатывать на рынке. Немаловажная вещь, то, что мы возвращаем деньги после обучения, в случае, если у нас не удалось вывести вас на результат, если вам не удалось заработать по тем стратегиям и тем методом торговли, которые мы предлагаем вам в обучении, поэтому вы практически ничем не рискуете. Но возвращаем мы деньги только в том случае, если вы выполняли полностью пошагово все те задания, все те требования, которые мы предъявляли к этому курсу. И у вас вот ничего не получилось, или вы там слили свой депозит, или вот что-то произошло вот такое вот с вашим счетом, да ужасно то, что у вас не получилось заработать и вы вообще считаете что-то. Чушь, ерунда, что мы даем абсолютно нерабочие, ненужные инструменты. Вот в таком случае мы, конечно, возвращаем вас, вам деньги, если, конечно же, вы подтверждаете то, что вы все делали, что мы говорили, но у вас ничего не получилось. Поэтому, друзья, вы ничем не рискуете. Поэтому, друзья, осталось всего лишь 5 мест. Мы берем ограниченное количество людей для того, чтобы каждому уделить внимание максимальное. Если вы хотите научиться торговать, хотите научиться правильно инвестировать свои деньги, приумножать их, я думаю, что этот курс исключительно для вас и он будет максимально полезен, тем более, что у вас риски максимально ограничены при покупке этого курса. На этом у меня все, друзья. Большое спасибо вам за внимание, за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте колокольчик. И, пожалуйста, не пропустите наш прямой эфир, который будет завтра. Ссылка на него будет в описании под этим видео. До новых встреч. Пока.